Решил я подшипнички, коль пока разобраны у меня, рычаги заменить. А, собственно говоря, вот как-то так. Что хочу показать по сути это здесь? Рычаг я даже не буду показывать. Я, в принципе, хочу показать сам прибор. Может быть, кому-то будет полезен а, этот выпрессователь подшипников. Он многонабойный, многосоставной, под разные виды подшипников. То есть удобно покупать не один, только поступочный. А он под разные подойдет. Собственно говоря, покупал его в планете железяки Там стоит он в районе, что-то около До трех рублей, вот такой вариант Выпрессователь Ну, в принципе, чего удобно, он вместо пресса Пресс дороговато стоит, честно скажу Да и нет такой нужды в нем актуальной Это только для тех, кто в, серых, в сервисах постоянно ковыряется А вот, собственно говоря, вот такой Девасик очень сильно подойдет Короче, опять же, все в своем райобе Он мне уже несколько раз себе отбил полностью свои деньги вот, сколько он крутит, всего открутил меня. Ну, в общем, поехали дальше. Зак быстро и удобно выпрессовывает подшипнички. Честно говоря, удобно, чем долбить, стучать по рычагу. Ну, тихонечко вытаскивает, вытаскивает, вытаскивает, вытаскивает. Так что я, в принципе, могу порекомендовать вот такой девайс по выпрессованию. Мне понравилось. Честно говоря, купил его только попробовать в общем, рекомендую. Ну что, собственно говоря... Загнал туда. Запрессовал, правильно сказать, новые подшипнички. А именно запрессовал. Простой, простой строительную шпильку использовал. Вот. Ну и, собственно говоря, и от съемника такой же вещи спокойненько запрессовал. Значит, что хочу сказать по поводу старых подшипников. Как я говорил, они не люфтили. Они вот в таком состоянии были. Они не люфтили. но Они просто закисли. То есть, их вернуть нереально. То есть они не работали. Собственно говоря, через усилие было. Поэтому это все делал на выброс. Кому интересно, что за подшипники я использовал. Вот такие. Wellbearing, Koya. Собственно говоря, Yopan. Ну, вот каталожный номер их. 62032 RSC 3. Вот они, все эти ступичные. Точнее, Шипнички. Ну все, погнали дальше, как соберу, покажу результат.